Вопросы пошли про гиперборию. Можете сказать, когда книжка выйдет? Вот, ну примерно она выйдет, я думаю, где-то в этом году, летом, скорее всего. Но я вам буду давать определенные, так сказать, отрывки из нее даже на следующий вебинар. Если это вас заинтересовало, то я уже принесу эти тексты. Так что каким-то, ну хотя бы пока отрывочным образом, но вы уже будете погружаться в эту э, тему. Она очень интересна, она и для меня интересна. Я так много чего узнал и открыл, чего даже не знал. Вот, ну, как пример. Я как-то тут по телевидению видел спор, который наш очень значимый писатель Задорнов вел с учеными из Академии Наук и поддерживающими их специалистами из духовной епархии, там этот было несколько представителей РПЦ, Задорно задал очень такой ясный и простой вопрос этому профессору, который больше всех там орал вы можете объяснить этимологию слова «Русь», откуда это пошло? И тот сразу же сдулся, говорит, ну, я этого не знаю, я сразу развернулся и ушел от этого стойки. И Михаил Задорнов очень значимый же сказал, ну, вот и все, вот и ответ. Ну, это действительно ответ. То есть вышел всех учить и не знает с самого начала Руси. Я... Уж по секрету вам сообщу, что слово Русь идет от слова Рос, а слово Рос идет от слова роса, а слово роса это та вода жизни, которая принимает первый свет Солнца. Ни в одном этимологическом словаре вы это не найдете. Все идет от слова роса. Роса это вода. А вода, как мы знаем, символ сознания. То есть те сознания, которые принимают первый свет Солнца, это и есть росы. Ну вот, на этой оптиматической ноте давайте и закончим наше сегодняшнее общение. Мне было очень приятно что сегодня были такие замечательные ваши отклики, потому что они, в общем-то, на самом деле, это не просто какие-то, ну, что-то вы тут сообщили по поводу того, что вы видели. На самом деле это, это та частица преобразований позитивных, которая сейчас конкретно, реально идет в общественном сознании человечества. Меняя сознание человечества, мы меняем и саму Землю. И вы в этом участвуете. Спасибо вам за это. Спасибо, Аркадьевич, вам. Сегодня было очень много такой объемной информации, новой информации. Ну, до следующей встречи. Надеюсь, да. что опять соберемся и опять будем что-то преобразовывать. Следующая встреча у нас будет 30 марта. Да. То есть через полтора месяца. Да, времени достаточно. В этот раз, потому что у меня много командировок. Я сейчас должен буду везде, везде, везде ездить. Но 30 марта обязательно приеду.